Добрый день дорогие друзья, я Игорь Черноусов, данное видео называется Технические моменты скрипта автокликер для проекта OU Media В этом видео я отвечу на все вопросы, которые мне поступали по поводу скрипта Очень надеюсь, что кому-то это будет полезно так как вопросы разные, чтобы вы не тратили время на просмотр всего видео целиком, да, в разделе описание видео я сделал хронометраж. То есть вы можете выбрать нужный вам вопрос, нажать на циферку с указанием времени и вы попадете в тот раздел видео, который посвящен данному вопросу. А как это сделать подсказал мне замечательный человек Эльдар Гузаиров. Я у него получаю очень много полезной информации по Ютубу. Всем, кому. Интересная эта тема. Рекомендую подписаться на его канал. На канале найдете очень много интересной информации по YouTube, по заработку в интернете. Эльдар делает классные такие обзоры, веселые, позитивные и очень полезные, информативные. То есть человек рассказывает о всем, с чем вы можете столкнуться, работая в интернете. Рекомендую, очистываю его сердце, не пожалеете. Я лично не жалею. Возвращаемся к нашим вопросам по автокликерам. Значит, первый вопрос, который задавался, как скачать скрипт. Значит, скрипт лежит на Яндекс диске, очень удобный, сервис для обмена все что вам требуется это просто нажать на ссылочку которую вы получаете и вы попадаете на страничку яндекс диска что вам требуется требуется просто-напросто нажать вот на эту кнопочку скачать то есть нажали на кнопочку скачать появляется стандартное окошечко загрузки вам вас спрашивают куда вы хотите загружать я вот сейчас для простоты и наглядности сохраню на рабочий стол нажимаю кнопочку сохранить и вот здесь вот в левом нижнем уголке прошел, пошел процесс загрузки в зависимости от скорости вашего соединения он может быть мгновенно может быть занять какое то время но когда процесс загрузки закончен вы видите вот такого вот плана значок что мы делаем дальше дальше вы можете здесь же прям правой кнопочкой щелкать и выбрать действие показать в папке сразу же попадаем в ту папку, куда вы сохраняли данный скрипт. Но я сохранял на рабочий стол, как уже сказал, для наглядности, поэтому попасть туда мне еще проще. Мой рабочий стол, вот скачанный автокликер. Если по каким-то причинам при скачивании возникают какие-то сообщения об ошибке, был такой момент, мне писали в скайпе, я могу это объяснить только одним, что ну, слишком много народу качает, и возможно даже Яндекс там не справляется. Почему я не высылаю вот эти архивы в скайп? В скайпе, во-первых, идет ограничение по времени, плюс если я совершенно случайно выйду из скайпа, то вы не скачаете. Но самое главное ограничение по скорости. То есть скайп вообще и так перегружен, зачем его грузить ненужной информацией, если можно скачать ресурса, который специально для этого предназначен. На почту высылать эти архивы с бонусами тоже требуется достаточно много времени, вот, потому что ну, а бонусов достаточно много я выдаю. И если я буду их все высылать, прикрепляя файлики на почту, то времени будет тратиться еще больше и не смогу вам всем помочь. Но будем считать, что с первым вопросом понятно. значит Вопрос номер два. На чем написан скрипт? Я был, конечно, удивлен, когда такой вопрос получил. То есть, ну, люди разные. да? Значит, скрипт написан на Ява скрипт. Кто, кто понял, тот понял. Далее. Вот этот вопрос задается ну, наиболее часто. На каких буксах данный скрипт работает? Значит, данный скрипт работает исключительно на на буксе медиа он именно под этот букс списался. причем более того он работает именно в том браузере который идет вместе с ним в комплекте значит на других буксах в принципе можно его тоже как-то привязать но для этого нужно менять сам скрипт так вот какой операционной системы работает скрипт значит у меня он работает замечательно под xp однозначно знаю, что он работает под восьмеркой, под семеркой вот с семеркой был только один случай у одного хорошего человека он не заработал но здесь уже 100% проблема не в скрипте а в той версии операционной системы Windows 7, которая была установлена на этом компьютере было только всего лишь одно нарекание по неработоспособности скрипта теперь вопрос который задается очень часто правомерность использования этого скрипта Вопрос очень хороший, поэтому я на него чуть больше времени уделю. Понимаете, друзья, есть сервисы по типу известного сервиса SEO Sprint, в которых категорически запрещено использовать каких-то программ автоматизированного просмотра и рекламы. Но это прописано в условиях. То есть, когда вы регистрируетесь, например, на SEO Sprint, об этом вас сразу же извещают даже более того скажу, то есть если вы попытаетесь рекламировать автокликеры на SEO Sprintе, такую рекламу мне пропустят. Я уже тоже с этим столкнулся. То есть SEO Sprint категорически против всех этих автоматизированных насмотров. Значит, проект OYO ничего подобного не сообщает, никаких, никакой информации, что нельзя, нельзя использовать сервисы автоматические, он не выдает. Ну а то, что не запрещено, то разрешено. Даже более того, сам проект использует такого плана скрипты. То есть ваши купленные рефералы это не живые люди. То есть Кто это не понимает, ну, пожалуйста поймите, что это такие же боты, как вот тот бот, который я вам предлагаю получить в безвозмездное пользование от меня. Только ваш бот работает значительно эффективнее, чем те боты, которые вы покупаете у самой системы. То есть проект OEMedia хочет только одного, чтобы было максимальное количество просмотров с одного IP-адреса вашего компьютера. Вот За IP-адресами они активно следят, а за то, как вы используйте свой IP адрес но пока никаких карательных акций проект не принимает. Они сами заинтересованы в том чтобы люди больше смотрели рекламу поэтому пользуйтесь. Теперь ну вот чисто технический момент как правильно настроить браузер под скрипт его тоже довольно часто задают хотя у меня достаточно подробная инструкция есть видео еще раз покажу во первых что вам нужно сделать если на вашем компьютере установлена опера какая-то другая версия отличная от той, что я вам предлагаю первое, что вы должны сделать вы должны эту оперу удалить вам нужно войти в панель управления отыскать установку и удаление программ без разницы в какой версии операционной системы вы пользуетесь панель управления удаление программ есть ищем нашу оперу красный значок, вот он и удаляем ее. После этого вам рекомендуется проверить маршрут установки этой оперы и удалить саму эту папочку. Потому что папочка после того, как вы удаляете оперу из панели управления, все равно остается и в ней остается информация от прежней установленной у вас оперы, то есть удалите ее. И для частоты эксперимента возьмите и перезагрузите ваш компьютер, чтобы Windows уже не видел установленную ранее версию оперы. Это такая рекомендация, чтобы сделать как бы все правильно с чистого листа. Что делаем дальше? Мы с вами раскрываем наш архив. Я его также раскрываю на рабочий стол. Вот появилась папочка. да? Что мы получаем в архиве? Значит, в архиве мы получаем нужную нам версию оперы. Вот она, наша версия оперы. Мы ее берем и устанавливаем. Опять же, рекомендация какая? Отключить значок, сделать оперу браузером по умолчанию. Это, этот браузер мы устанавливаем для работы нашего скрипта. То есть, сами мы им пользоваться не будем. Нажимаем на кнопочку «Accept», опер у нас устанавливается. Все, установили она у вас сразу же после установки запускается значит друзья убедительная просьба так как вы это будете делать при подключенном интернете в большинстве случаев да, чаще всего она у вас будет пытаться сразу себя обновлять пожалуйста никаких обновлений нельзя ей разрешать делать потому что если опера обновится до старшей версии скрипт работать не будет пожалуйста это запомните поэтому что мы делаем сразу же мы нажимаем Комбинацию клавиш Ctrl F12 Попадаем в менюшку Настройки да? Выбираем раздел Advanced Выбираем Put Пункт Security И выбираем действие первое Не проверять обновление Все, мы запретили нашей Опере Обновляться. Что делаем дальше? Оперу даже можете не закрывать Просто-напросто ее свернуть Заходим в папочку Где у нас лежит сам скрипт Берем его, копируем Идем в папку, в которой у нас установилась опера. Если вы ничего не меняли, то она устанавливается на диск C, Program Files, папка Opera. Значит, в этой папке вы должны создать любую папочку с именем по-английски. Можете назвать скрипт, можете назвать ее S, как угодно. Значит, создали папочку, вот я ее назвал скрипт. И в эту папочку берем и копируем наш скрипт далее для простоты вот этот вот маршрут щелкаем один раз в адресную строчку и правой кнопочкой копируем маршрут установки нашего скрипта, либо просто-напросто его запомните, но ну, я лучше его скопирую так, скрипт скопировали возвращаемся в нашу оперу опять же нажимаем Ctrl F12 и уже выбираем раздел опять же из папочки Advanced раздел Content нажимаем на кнопочку JavaScript и вот в этот вот маршрут, а он у вас будет чистым, да? щелкаете мышкой правую кнопочку вставить. Вы вставляете маршрут к папке, куда вы положили свой скрипт. Согласитесь, тут ничего такого сложного нет. Нажимаем кнопочку ОК и еще раз ОК. Значит, основные установки оперы мы с вами сделали. То есть мы скопировали скрипт. Теперь нужно сделать еще две незначительных установки, связанных с окнами и с засыпанием. Необходимо разрешить нашей опере открывать всплывающие окошки. Для этого нажимаем клавишу F12 и выбираем первый пункт. И еще одну настройку, связанную с засыпанием, сказать, чтобы опера обновляла страничку. То есть щелкаем правой кнопочкой в любой открытой вкладке и выбираем действие. Reload, то есть перезагрузка данной страницы. Значит, Делать это нужно на любой загруженной страничке. И выбираем раздел «Установка пользователя». Выбираем 5 минут и нажимаем кнопочку «Ок». Все. Вот это вот все наши установочки сделали. Затем закрываем оперу, обязательно закрываем. И запускаем ее еще раз. Для чего? Для того, чтобы опера у нас запустилась с только что выполненными установками входим в систему нажимаем смотреть и зарабатывать платные клики и скрипт сразу же начинает работать Все, на этом ваша работа закончена переключайтесь на другой браузер скрипт работает вы занимаетесь какими то полезными делами как часто запускать скрипт в день значит я запускаю его два ну, 3 раза в день если не забываю ну, где-то в разделе, ну, в районе часа. В принципе, вам советую запускать также, потому что за это время он у меня просматривает ну, всю доступную рекламу. Значит, если вы сидите весь день за компьютером, ну, пожалуйста, запускайте, пусть он у вас там фоном просматривает все, что, все, что может. Я так не поступаю, потому что чаще всего компьютер у меня и так перегружен. А когда скрипт просмотрит всю рекламу, он просто тупо висит. а Иногда просто залипает. Поэтому мне лично проще запустить его несколько раз, просмотреть всю рекламу и дальше пусть тоже отдыхает. Вопрос, который тоже довольно часто задают, какое количество рекламы можно просмотреть за день с помощью скрипта. Это ответить можно следующим образом. Зависит от многих факторов. Первое, от чего зависит, на каком аккаунте вы работаете. То есть, Если вы работаете на стандартном аккаунте, то у вас, во-первых, ограничения по количеству просматриваемой рекламы. Вы не всю ее можете просмотреть. Если вы переходите на первый платный аккаунт, что рекомендую сделать всем, потому что 3 доллара в месяц не такие уж и большие деньги, количество просматриваемой рекламы сразу же у вас возрастает в разы. И самое главное, что цена за клик увеличивается в два раза. Еще один момент, который связан с рекламой. Рекламу дают люди. Тоже вот поймите, в зависимости от того, кто какие сейчас акции двигает. Бывает, что очень много рекламы выкладывают. Бывает, что ее количество значительно сокращается. Но еще как рекламодатель вам скажу следующую вещь, что когда вы создаете рекламную кампанию, то вы можете устанавливать таргетинг, то есть на какие страны эта реклама будет просмотрена. Чаще всего рекламодатели исходят из какого расчета, что так как там много говорят, и вся реклама по-русски, говорят люди по-русски, стараются ее давать на Россию, на Украину. Поэтому, если вы живете, например, там в Латвии, то вы многую рекламу просто видеть не можете, потому что она для вашей страны в принципе недоступна. Вот сегодня разговаривал с человеком из Латвии, то есть он на премиуме плюс просматривает там порядка 40 реклам. Я на стандартном аккаунте, когда начинал, там просматривал порядка 100 реклам. А на премиуме плюс у меня там папа в ручном режиме, в ручном режиме просматривал порядка 400 и более реклам. То есть здесь, ну скажем так, как повезет, потому что работает человеческий фактор. Значит, друзья, в заключение я хочу сказать следующее. Если вы будете делать ставку исключительно на просмотр рекламы, то много вы в этом проекте не заработаете. Здесь основная ставка делается на рефералов. То есть чем больше вы людей сможете привлечь в проект, чем большего количества вы сможете раздать этот автокликер, тем, естественно, вы больше и заработаете. То есть других вариантов на просмотре рекламы тут заработать нет. Если, конечно, вы начинаете использовать проект правильно, то есть рекламировать на нем свои какие-то продукты, то здесь уже идут совершенно другие деньги, и работа становится значительно интереснее. Правда, от себя скажу следующее. то есть Я как рекламодатель уже буду очень сильно думать, стоит ли давать рекламу на проекте ОЭ. Почему? Потому что в основном рекламируется продукция, которая требует человеческого просмотра, ну, там продажники какие-то идут и так далее. И если эти странички будут смотреть роботы, то какой смысл давать рекламу на этом проекте? Ну, вот на этой грустной ноте я закончу. Скажу только заключение последнее. Проект хороший, проект немецкий. Да, сейчас у них идут задержки с выплатами денег. То есть выводятся деньги минимум от двух недель. Ну, по-любому вы... Те деньги, которые поставили на вывод, они до вас дойдут. То есть, никого они пока еще не обманывали. И это, конечно, не может не радовать. Все. Всем спасибо, всем удачи, до свидания.